Здравствуйте! Как приятно, читая комментарии, осознавать, что находишься среди своих. Вот-вот начнется седьмой выпуск большой оперы. Что же касается шестого, то его приходится признать скандальным. Может быть в кавычках, но тем не менее. Большинство зрителей не приняли такое отступление от оперы. Будучи очень лояльным к каналу Культура, как к своему ровеснику, я склонен считать выпуск шуткой. И надеюсь, что в будущем организаторы все-таки научатся ценить наше с вами время, которое мы по субботам отводим для наслаждения искусством. Главные минусы выпуска видятся во всем том, что позаимствовали из других проектов. Давным-давно примелькавшиеся красные кресла, кнопки и тому подобные дешевые конкурсные штампы. Кто не знает, что в каждом маломальски уважающем себя городке уже давно существует свой собственный голос? Большинство зрителей высказываются в пользу качественного продукта, соответствующего громкому названию «Большая опера». Но если борьба идет не за оперу с большой буквой и в прямом смысле слова, а за рейтинг передачи, то ценители оперы попросту надувают. Такими дешевыми приемами легко оттолкнуть. Пусть пока небольшую, но достойную и уже достаточно сформировавшуюся и сплотившуюся вокруг проекта аудиторию. А вот новый можно так и не заполучить. Ведь сегодня смешно конкурировать с давным-давно устоявшимися гиперпроектами из разряда шоу. Разве большая опера задумывалась для этого? Я желаю проекту идти своим собственным путем. Еще нарекания зрителей вызывает неизменность жюри. За несколько выпусков все стало как-то уж слишком предсказуемо. Однако не все так грустно. В шестом выпуске не обошлось и бесприятных открытий. Сан Рэма и Новая Волна сняли бы шляпы перед новым дуэтом Сати и Андрейса. В ответ на теплоту, шарм и обаяние, вложенные ими в номер Кисас, мы вдвойне приносим свою симпатию и зрительскую любовь. А бесстрашное вознесение Дмитрия Александровича во имя искусства полностью реабилитирует шестой выпуск в наших глазах. Ну, а теперь нам остается делать вид, как будто мы не знаем, что нас ждет дальше и чем закончится одиннадцатый выпуск. До скорого свидания!